Друзья, приветствую, вечер воскресенья, и наш традиционный эфир, обсуждаем потенциал. Сегодня будет интересная тема, как продолжение истории, которую вот здесь мы обсуждаем уже практически целую неделю. Мы с вами говорили, мы с вами говорили довольно много про, помните, про негатив, мы обсуждали с вами, вопрос эпидемии негатива, обсуждали также с вами то потенциально негативное влияние, которое на нас оказывает скрытая пропаганда, которое на нас оказывает ненависть в социальных сетях, вот это hate following, hate watching, и мы с вами говорили, к сожалению, проблема сейчас заключается в том числе и в том, что... Ненависть и злость, и она чаще используется, конечно же, и в политике, и в отношениях. То есть мы больше сфокусированы на каких-то негативных вещах, чем позитивных. И говорили про все возможные отдаленные последствия, такой вот эпидемии негатива, вот, а в том числе, которая связана с тем, что мы принимаем другие решения, что у нас сокращается горизонт планирования и так далее. И чего нам все-таки не хватает, что нам бы добавить в свою жизнь, вот, для того, чтобы лучше себя чувствовать. И я вам предлагаю э, такую идею, которая заключается в идее черного ящика. Э, это в программировании, они используют концепт черного ящика, например, как в обучении там, нейронных сетей. Э, мы скармливаем, скармливаем нейронные сети какую-то информацию, а она обучается и дает нам какие-то результаты. В точности, почему именно такой результат нам дан, мы понять не можем. То есть, для нас это является черным ящиком. Для нас мы можем рассматривать свой организм в точности как черный ящик. Как черный ящик. Что это значит? Это значит, что что мы себе скармливаем, что на входе, то и на выходе. Либо, как иногда в шутку называют тоже, ну, знаете же, IT-ребята, они называют shit in и shit out. То есть, когда у вас извините, когда вы себе чушь какую-то загружаете в мозги, не удивляйтесь, что у вас на выходе будет все то же самое. И отсюда же следует абсолютно простой и здоровый вывод, который заключается. Для того, чтобы хорошо себя чувствовать и мыслить, нужно просто потреблять хорошее. В общем-то, довольно простой, интуитивный и не противоречивый вывод. Что в основном, извините, такие истории, как биохакинг, это люди, которые, знаете, так из разряда, простите за выражение, я хочу есть дерьмо и при этом чувствовать себя отлично. Так не бывает. Так не бывает. Дайте мне какую-то таблетку, чтобы ничего не делать и получить все. Что у нас есть на входе, да, в нашем, информации, которую мы потребляем, в пище, которую мы потребляем, то у нас есть и на выходе. Поэтому оглянитесь вокруг себя. То, что вы видите, то, что вы слышите, то, что вы трогаете, вещи, которыми вы соприкасаетесь, это и есть входная информация в ваш мозг. То, что вы едите и какое значение вы придаете этой пище, то, по сути, и у вас будет здесь на выходе. Таким образом, вам даже, возможно, не нужно знать всех тонких моментов, как какая-то вещь происходит. Вам достаточно просто выбирать, сфокусироваться на том, что неважно, это хорошо, плохо, сюда, не сюда. Главное, чтобы это была качественная, здоровая штука в информации, в еде и так далее. И уже этого простого эмпирического правила достаточно будет, чтобы вырасти здоровым человеком. Если у вас загружается, конечно же, вокруг вас воспроизводится, вы слышите нездоровые модели отношений, вокруг вас нет никакой здесь эстетики, то нет куда, то, собственно говоря, все, что выйдет, это больная любовь, привязанность к нездоровым отношениям и нездоровые какие-то эстетические вещи. Да, то есть, ну реально, меня так удивило тоже, в Минске, где мы жили когда-то давно, построили ужасный такой каркасный дом с одинаковыми такими окнами, просто как пугающий. Вот, и некрасивый. И я читаю в интернете, что отзыв, что вот людям нравится смотреть на этот высокий, красивый дом. То есть, честно говоря, эстетическое чувство, оно, вы знаете, ему, когда оно у вас развито, ему можно всегда доверять. То есть, тебя, условно говоря, практически тошнит, когда ты смотришь на это здание, а какому-то человеку может нравиться. Ну, собственно говоря, объединенные отношения тоже бывают нравятся. Ладно, суть, суть в чем? Суть в том заключается, чтобы окружить себя... Хорошая и качественная информация. И просто будет происходить обучение. Зачастую бессознательное. Например, есть такой простой и хороший критерий, который позволяет оценить будущий уровень интеллекта у ребенка. И он очень просто. Это количество книг в библиотеке его родителей. То есть, так либо иначе, да, это понятно, это свидетельствует и о начитанности родителей, но, тем не менее, ребенок прошел, одну книгу посмотрел одним глазом, вторым глазом, где-то заинтересовался, что-то здесь почитал и так далее. А, то есть, уже происходит каким-то образом обучение. Центральное место, которое занимают в доме книги, оно уже свидетельствует о приоритете, который родители отдают. Даже просто полка с книгами, которая возвышается и доминирует... В интерьере дизайна это уже незримый показатель того, что это важно. Этому нужно уделить внимание. Ну, если доминирует, конечно же, большая плазма панель, а книг низде нету, да, это тоже расставляет приоритеты. Это как это вот говорят: про, когда мы говорим про нейронные сети, это то есть, вот мы размечаем данные: да, это хорошо, это плохо и так далее. И вы знаете, с давних времен, как вот когда не было таких учебников хороших, как обучали, отдавали под Вот сразу отвлекусь. Здесь небольшой вопрос. Отношение к трансфер фактору. Трансфер фактор это полностью фуфламицин, нет ничего хорошего, это полный обман и ложь. Не тратьте свои деньги на фуфламицины. Вот. А, да, и вообще небольшой лайфхак, если вы хотите понять, нормально это лекарство либо нет. Очень просто. Вы гуглите и смотрите, в каких странах он применяется. А, простой критерий. Если это нормальный проверенный препарат, поверьте, врачи всех стран мира начинают его применять. Если препарат селективно при, применяется в некоторых странах, то это фуфло. Все, сразу же. Это же касается любого метода лечения. Поверьте, вот как только появляется классный метод, все врачи а, сразу же бегут его пробовать, сбивая с рук, и он просто какой-то новейший препарат, он как... Как пламя распространяется везде в мире, все с удовольствием применяют. Если почему-то его применяют в двух-трех странах, в остальном мире не применяют, скорее всего, 99,99, ,99, что это фуфло. Вот. Либо там уникальная клиника и так далее. Да, вы знаете. Так, вернемся. Отдавали в Отдавали в подмастерье То есть, ребенок зачастую просто впитывал, либо подросток, находясь физически рядом с человеком, который в этом понимает, копировал модель его поведения и обучался даже не совсем понимая о том, что происходит. Это есть такое отдельное имплицитное обучение, да? Мы просто, когда просто, как это сказать, когда просто условно говоря, кто-то нам говорит, это хорошо, это плохо, это хорошо, это плохо. Либо даже не говорит, нахмурился, улыбнулся, нахмурился, улыбнулся. И, например, просто гуляя с человеком прекрасно разбирающимся в архитектуре, и следя за его мимикой где он один дом там, улыбается, второй дом хмурится, вы можете реально там, за пару часов научиться неплохо разбираться в архитектуре, даже если этот человек не произнесет ни слова. Потому что так натаскивается наш нейронка. Хорошо, плохо, хорошо, плохо, хорошо, плохо. ага, И у вас уже появилось представление о том, что реально хорошо в архитектуре. То, что называют насмотренность да, вот дизайнеры. Когда вы смотрите, вот выбираете какие-то классные реально проекты, изучаете архитектуру, восторгайтесь и смотрите много-много хорошего, вы обучаете свою нейронную сеть, и потом уже, глядя на что-то, что вы не видели, вы легко скажете, а, нет, это что-то здесь не так. Не совсем понимаю, но что-то здесь не так. Так Точно так же насмотренность играет свою роль и во всех остальных моментах, в профессиональных, когда вы видели много хорошего, много плохого, вы уже новые ситуации легко можете отличать. Но опять-таки еще раз напомню, что интуиция работает только там, где у вас есть профессиональная компетентность. Да? Только там можно доверять своей чуйке. В остальных случаях, скорее всего, это будет обман. Кроме социальной интуиции, она у нас всегда достаточно хорошо наточена. Вот таким образом можно себя обучать, поглощая хорошее. Поглощая хорошее, качественное во всех сферах жизни. Если это еда, я знаю, что нужно есть. Вот, то есть здесь как бы мы прекрасно понимаем, если это, это отношение, я знаю, что смотреть, что подражать. То есть иметь перед лицом всегда здоровые модели поведения, читать про них, изучать про них и так далее. То есть набирать свою вот эту вот насмотренность во всех моментах. Если у вас, например, вот, например, вот, не знаю, там, проблемы какие-то в отношениях, и вам кажется, что вот везде так... Так прочтите, как выглядят нормальные отношения. Почитайте эти истории, почитайте примеры. Когда мы читаем истории других людей, и сейчас есть огромное количество биографий, как они преодолевают эти проблемы. Мы это тоже разновидность обучения. Мы следим, мы читаем, это такие же люди, какие мы, они это преодолевают. Вот. Важно, чтобы эти люди были для вас значимы и их опыт для вас релевантен. Вот такой вот вопрос, связанный непосредственно с процессом такого своего бессознательного обучения. То же самое в еде. Да, вот, например, там. вот вы собираетесь изменить диету, а у кого вы можете поучиться? Кто как ест, где мы посмотрим, как люди, например, там едят, вот они делают... Есть, конечно, различные истории, и их просто нужно смотреть, как люди делают это делать. Вот они тренируются, вот они приходят. И просто глядя на реальные записи, на реальные видео людей, которые это делают, мы в большей степени это верим. Поэтому групповые изменения, да, вот групповой фитнес, он тоже также захватывает. Вы пришли, вокруг делают люди, и все тоже с нами происходит прекрасно и интересно. Так. Это то, что касается хорошего, то, что можно в свой мозг погружать. И, конечно же, на что хорошее смотреть, что хорошее должно быть впереди, это базовые ценности. Базовые ценности. Я уже говорил, что с момента стоицизма конечным компасом являются наши ценности, воплощенные в наших поступках. И в одной замечательной книге, сейчас секундочку, я ее буквально сейчас вам открою и расскажу для детей, такой ценностный подход был с большим успехом внедрен в некоторых экспериментальных школах. И в книге ТАФ, автор Тав «Как дети добиваются успеха», я ее рекомендую прочитать, там в школах внедряют ценностный метод. Вы можете это делать так своими с детьми. Например, вы читаете какую-то историю, там, колобок, не знаю, любую другую сказку, там какая-то рыбка побежала, поплыла, неважно. И это не просто сказка, да, вы, вы разбираете, а вы пытаетесь в любом сюжете, либо в любой сценке на улице, которую вы увидели, обсудить, что руководствовало, какие ценности, какие, что лежало в основе поступка. Понять и обсудить это с ребенком. Было ли это уместно, было ли это правильно. Какие здесь ценности? Почему он так поступил? Что им двигало? Это либо алчность, либо это смелость. Где смелость, она рациональна, где она переходит просто в безрассудство, становится уже безрассудством. И просто рассуждая с ребенком, не просто он хороший, либо плохой, да, а рассуждая за мотивами, за... рассуждая за ценностями, которые лежат, вы реально уже сможете их прививать и Понимать, что в основе наших действий должно быть ценность. Например, понимание дисциплины, либо усердие в работе. Есть замечательная офици, а такой термин тоже у стойков. Он заключался в том, что... Такой немножко японский подход. В том, что ты делаешь, либо которые роли у тебя есть, даже которые ты не выбирал. Там, ты сын, ты отец ты работаешь здесь. Любая твоя роль, ты должен стремиться в ней действовать безупречно. И это является самым лучшим, это является твоим долгом, твоей, по сути, ролью, которую ты, вот в обществе, такой гражданской ролью, которую ты играешь. И вот это стремление наилучшим образом себя проявить, оно, например, вот в античной культуре считалось очень важным. Это такая, как доблесть самурайская, практически. И как говорил консул, вы знаете, что римские консулы, они избирались на год, тут все тут депутаты все вокруг, конечно же, кричат, да, как это, консул на год. Представьте, люди даже при тех средствах коммуникации, им достаточно было свой должность занимать год, и нельзя было повторять ее практически. А консул занимал свою должность, и уходя с твоей должности, он, он говорил ритуальная фраза, я сделал все, что мог, кто может, пусть сделает лучше. Это был ритуальный момент. И вот эта вот фокусированность на том, что я сделал все, что мог, она считалась очень важным. И в том числе и для ребенка это воспитание ценностей. Делая что-то, когда ты берешься, делай все, что ты можешь. И это ценность, которая лежит в основе его характера. Вот еще раз та книга «Как дети добиваются успеха». Пол ТАВ. Там подробно эта система разбирается, так что я думаю, будет вам довольно она интересной. Но сегодня же, наверное, особое внимание, как дети добиваются успеха. Пол Тав. А сегодня я, наверное, хотел поговорить про нечто уникальное такое вот чувство, эмоцию, ощущение, которое является очень редким, но сейчас привлекает огромное количество людей исследование про то, что мы называем благоговение либо трепет благоговение либо трепет и о том почему особенно сейчас во время изменений в эпоху изменений когда рушится наши старые представления, а новое только предстоит сформировать это ощущение может быть нам крайне полезным потому что оно обладает огромным трансформирующим потенциалом ладно что там добавить Сравнимы, по сути, по, даже по действию э с псилоцибином и другими даже препаратами. Вот. Суть заключается в том, что эта эмоция, это ощущение называется трепет либо благоговение. Мы зачастую считаем, что это религиозная история. Вот. Трепет и благоговение, то есть, это одновременное сочетание трепета, такой благоговейный. Э это сочетание... По сути, такая вот страха и восторга. То есть, когда мы чего-то немножечко боимся и чем-то очень сильно восторгаемся. Восторгаемся. Составляющими этого ощущения является чувство такой угрозы, либо хрупкости жизни. Такое небольшое ощущение. Красота. Поэтому сюда все входит все эстетическое такое. Люди, искусство, моральная красота, поступка, когда какие-то люди совершают. Героические поступки. Это причастность к высокому, когда мы рядом можем прикоснуться к чему-то такому практически сакральному. Это доблесть, либо необычные ощущения других людей. Вот, вижу комментарии. Да, как будто младенца на руках держишь. Это верно, действительно. То есть, с одной стороны, это есть и небольшой такой трепет, потому что он беззащитный, совершенно ранимый. Казалось, все его может повредить. Но вместе с этим это и радость, ощущение сакрального ощущения. Вот комментарий вижу «забота и любовь». Нет, забота и любовь – это теплое, окситоциновое, совершенно другое ощущение. Вот, здесь благоговение – это всегда трепет, связанный с угрозой, либо с ощущением хрупкости. Вот этот важный момент. И необычность, как правило, к этому. То есть, когда, в чем, например, проявлялось это ощущение раньше? Раньше большинство людей регулярно испытывало это ощущение, потому что им были проникнуты все религии. Религия. То есть, ощущение того, что э, божественные силы, они велики, они одновременно чудовищно сильны и ужасны, но с другой стороны, они величественны и добры. Вот это ощущение благоговения. Вот. А исследования сейчас изучают трепет, либо благоговение, которое трепет, давайте называть его. И огромное внимание ему уделяют. По сравнению с другими эмоциями оно осталось незаслуженным. И оказывается, что ощущение трепета оказывает просто огромное воздействие на здоровье, в том числе помогая людям восстанавливаться после посттравматических расстройств и адаптироваться, повышать адаптацию. В целом мы испытываем это ощущение довольно редко. Всего лишь 2-3 раза в неделю, буквально на ощущение секунд. А тем не менее, ощущение трепета это одна из трех как это мы скажем, self-transcendent, как это, самотрансцендентальных эмоций, когда мы выходим за пределы своего «я». Таких ощущений, таких состояний у нас всего лишь три. Первое – это состояние осознанности, когда мы медитируем, границы нашего «я» растворяются. Второе – когда мы чем-то так увлечены, чем-то заняты работой, это состояние потока, это тоже как бы наше «я», исчезает, растворяется, мы чем-то очень увлечены. И, наконец, третье – это ощущение трепета, где наше «я» тоже растворяется, когда мы соприкасаемся с чем-то огромным и величественным для нас, и очень важным. Как понять, что вы испытываете состояние трепета? Ну вот, люди, состояние потока понятно, да, там время замедляется, вы поглощены задачей. Медитация ну, тоже в целом понятно. С трепетом еще все проще. Это холодок, который по спине проходит. Это мурашки у вас бегут, это гусиная кожа. Ощущение – это а, голосовая экспрессия, вам хочет сказать «Вау!». То есть, вот вы готовы практически сказать, либо это здесь не говорите. Вот, время замедляется, Вы дыхание становится таким более глубоким, вот, а пульс усиливается. Пульс усиливается. Как это работает? Как это работает в этих вот ощущениях? Оно заключается в том, что, по сути, это влия... активирует вагус, блуждающий нерв. Ощущение времени здесь, как правило, замедляется. И, что важно, это подавляет дефолтную, дефолтную сеть мозга. Дефолтная сеть мозга, это, ну, по сути, вот, вы, когда, например, лежите на диване, это ощущение такое вот буквально, когда какой-то внутренний критик критиком что-то говорит, вы о чем-то беспокоитесь, как бы думаете, тревожитесь, и вот это ощущение исчезает, вот это ощущение трепет. Вот комментарии вижу, да, трепет, когда машина Формула-1 проносится мимо. Да, это и есть, потому что вот как комментарии писали, это, например, может быть, когда взлетает самолет, либо когда мы летим, да, когда нечто огромное-огромное здесь сила, одновременно представляющая и силу, и показывающие нашу уязвимость либо нашу крупкость кру интересно что благоговение трепет резко уменьшает уровень кортизола и снижает стресс увеличивает щедрость и доброту и делает нас более счастливыми и удовлетворенными жизнью а, вот вижу верный комментарий когда стоишь перед чем-то огромным и ощущаешься маленьким верно наше ощущение себя маленьким связано с тем что наше а, как бы ощущение эго уменьшается и это на самом деле Оказывают благотворное воздействие на наше психическое здоровье. Потому что иногда и депрессия она связана с гиперактивностью дефолтной сети. Мы думаем, почему мы такие несчастные, почему у нас не получается. А когда вы как бы ваше Я уменьшается либо растворяется, вы видите, как величественный мир, и эти эмоции негативные вас перестают беспокоить. А, так интересно, что в отличие, например, от каких-то экстатических переживаний, там религиозных либо других, в отличие от каких-то других способов повышения дофамин, как а, аддикции, препараты, а, алкоголь и так далее, трепет вместе с этим, он повышает критическое мышление, улучшает ваши когнитивные способности, повышает любопытство и интерес к новому. Вот, а, то есть он является такой, в общем-то, дофамин, когда бьет нам в префронтальную кору, мы реально начинаем лучше соображать. И поэтому считается, что трепет, в отличие от других форм состояний, он обладает трансформирующим моментом. Это когда у нас много дофамина, мы ощущаем подъем, но при этом этот подъем, он вызван, условно говоря, не алкоголем, либо, условно говоря, там, поздней булкой, либо там чем-то еще. А этот подъем вызван, мы как раз-таки сохраняем ясность мышления. И это делает трепет уникальным. Высокий уровень дофамина. Способность более ясно понимать и способность делать э, выводы, которые помогают переосмыслить наш имеющийся опыт. Поэтому такие моменты, да, э, очень важны. И не случайно иногда люди выбирают для размышлений те ситуации, которые их вызывают трепет. Например, прийти подумать о чем-то на высокой скале обрыва. Да, это такой классический даже штамп, наверное, художественный такой поэт. Либо какой-то писатель, либо какой-то великий деятель. Он стоит на обрыве и смотрит даль. И здесь сразу сочетается несколько факторов, вызывающих трепет. А. Мы стоим, у нас высокий есть обзор. Мы стоим на вершине скалы. Почему вы соображаете лучше на вершине скалы? Потому что есть ощущение страха. И есть величие природы, когда мы смотрим на нее сверху. То есть вот секретные ингредиенты для того, чтобы испытывать э, трепет. Потому что, ну, отойдите вы на пять шагов, казалось бы, от края uh, этой скалы, уже не то. Да, уже не то, потому что немножко не тот адреналин, немножко не тот трепет. Но призываю вас, конечно, быть всегда, соблюдать технику безопасности, быть всегда uh, осторожным. Вот. Uh, да, это то, что касается такого вот момента. Как сфокусироваться? Во-первых, важно понять, что никуда на горы ехать не обязательно. Мы можем испытывать у повседневной жизни. Главное при этом не держать телефон и не отвлекаться. Когда вы испытываете состояние трепета прислушаться к своим всем органам чувств, замедлиться и дать этому ощущению длиться, пока оно само не затухнет, не прерывать его. Потому что это ощущение очень ценное и очень важный опыт для нас полезный. Как вызвать у себя это ощущение? Первый момент – это эффект, когда мы назовем вид сверху, либо панорамный эффект. Почему? Поэтому в любом путешествии всегда старайтесь куда-нибудь залезть повыше для того, чтобы осмотреться. Это вызывает ощущение вау. И все из нас любят вьюпойнты, э, все из нас любят какие-то высокие точки. И всегда в любом каком-то городе вы увидите толпу людей, которые хотят залезть на ратушу и оглядеться. Казалось бы, какой смысл не все равно в этом городе единственный раз в жизни и э, тратить время, например, куда-то залазить. Но это дает вот это ощущение вид сверху. Э, поэтому, если вы гуляете, какие-то вьюпойнты, классические точки, посещайте эти места, планируйте в них прогулки, там, где вы можете наслаждаться этим видом здесь сверху. Есть теория, что мы любим такие места, как Homo sapiens, потому что они отвечают такой позиции что мы видим всех, нас не видит никто. И это с точки зрения дизайна, это дает глубокое ощущение, в том числе своей защищенности, что вы, как условно говоря, залезли, как мы приматы, залезли на верхушку дерева, внизу беснуются э, какие-то львы, а мы в безопасности кушаем спелые фрукты на верхушках деревьев и как, в общем-то, дразним всех этих тигров и львов, чувствуя себя в безопасности. Вот. И издалека видим, если к нам кто-то приближается. Поэтому мы очень любим такие, такие вот вещи. А, то же самое, когда мы меняем перспективу чего-то. То есть, вот эффект сверху, э, например, он работает, когда вы видите фотографию Земли с Луны. Вау! Ощущение! Когда вы даже используете обычную Google карту, это может дать, представьте. Вы просто э, от, зашли на Google карту и просто двигая мышкой, вы можете приближать, удалять разные страны сверху, снизу менять эту всю перспективу. Вот люди, вот я сверху. Это тоже уже дает вот это ощущение трепета. Его, кстати, даже измеряли у людей, это было в исследовании, которые просто приближали Google карты и ощущали этот эффект. Этот эффект трепета может быть, когда вы понимаете какую-то сложную идею. Идею. Вот. Когда, например, эта идея такая огромная, и вы поняли сверху, это тоже дает такое ощущение, вау. Когда вы подводите итоги, своего года, своего месяца и смотрите на свои планы. Либо, например, когда э вы меняете временную перспективу, вот это стойки еще рекомендовали, вид сверху. Вот когда тебе кажется, что ты здесь, такой весь занят, просто как бы представь сверху, вот где ты сидишь, где ты видишь, где-то место, где-то точка, где эти люди, которые здесь сидят. И это тоже помогает изменить свой масштаб. Либо когда э -э, это родословное. Вот ты тут такой беспокоишься, а вот если ты видишь свое дерево, вот это огромное родословное, ты видишь, ты, ты всего лишь листик а, практически на этом моменте. Это тоже вызывает ощущение трепета. Что еще дает? Дает, конечно же, природа, особенно такая величественная природа, музыка, а, произведения искусства, самые разные, которые у нас вызывают ощущение трепета. Особенно, конечно же, в музеях, потому что не тот масштаб, то же самое, это далеко не то же самое, что смотреть на картине необычная. Вы знаете, как у любой такой вот тоже лайфхак медицинский, если это работает, какой-то методик, у этого всегда есть побочный эффект. Вот такой момент. И с трепетом такая же история. Вот было людям ощущение страха. Как путать? Есть, например, такой флорентийский синдром, либо синдром Стендаля по автору. Это когда люди приезжают, вот, например, там, во Флоренцию, либо в какую-то европейский город, где все красиво, кругом искусства, и у них даже начинается а, тахикардия ужасно, они готовы потерять сознание, даже испытывают галлюцинации, потому что вокруг все настолько прекрасно, что люди даже иногда готовы потерять сознание от этого, в общем-то, вида. Редко, но, да, передозировка прекрасным, она тоже может случаться. А, поэтому хорошая такая история, да, которая касается своей же комнаты, своего дома, Дайте здесь место искусству, пускай это может быть э и того, что вас впечатляет, пускай это может быть простая, но картина, но должно быть прекрасно, обязательно источник красоты, который всегда вас вдохновляет и он должен быть у вас дома. В целом, вот это вот интересный такой тренд, который в том числе европейский, который появился. Он связан с протестантизмом. Вы знаете, что протестантов, они считали, что контакт как бы с Богом религиозный должен быть личным с человеком. Именно поэтому они и ратовали за образование, что каждый должен уметь читать Библию напрямую. И более того, что по сути храмом является то, где человек проводит всю свою жизнь. То есть одна из концепций протестантских, это храм, это... Наш дом, вот он, это наше тело, это наша работа, это наше повседневное. Храм не может быть унылым. По сути, если вы запускаете свой дом, вот, который выглядит абы как, то вы запускаете храм, и это является, по сути, таким сакральным преступлением. Вот Такой вот был момент, поэтому добавить что-то прекрасное, сделать немножечко красивее и... Даже оттуда же пошла концепция классических европейских садов, да? сад, который у нас есть, которым мы работаем, как люди думают, это концепция райского сада, концепция порядка определенного, вот. и он тоже должен, должен быть прекрасным, потому что это свой мини-райский садик, который отражает эти наши настроения. Вот, так, что еще влияет, где найти это ощущение, которое так полезно для здоровья, трепета? Когда мы... Самый простой способ, против лома нет приема, это когда мы смотрим нечто огромное. Вот вы уже наблюдали, что-то огромное. Огромные горы, огромное дерево, где вы подходите. Огромная статуя, либо картина, которую можно увидеть в музее. На картинке это не то, вы не ощущаете масштаба, когда смотрите на телефоне. Вот, например, там Микеланджело, да, посмотрите. Это просто, это же огромная статуя. Вот, более того, она специально... То есть, когда вы смотрите на нее... Здесь же понимаете, что многие произведения искусства, они созданы так, чтобы их рассматривал живой человек, физически находится в пространстве. Поэтому, когда вы просто смотрите на Микеланджело, например, на, на Давида, то он кажется непропорциональным. Это потому, что мы смотрим на картинки, а он специально создан пропорционально, чтобы вы истинные пропорции могли увидеть, когда физически находитесь возле статуи. Только тогда это ощущение, которое задумывал скульптор, оно будет достигнуто. Вот. А, да, что еще такого огромного может быть? Что-то великий поступок, великое здесь действие и так далее. А, это тоже все влияет на ощущение чего-то, чего-то такого действительно большого. Сакральные вещи. Под сакральными я подразумеваю то, что для нас имеет огромное значение и как-то связано с нашими ценностями, отражает, с нашей историей. То есть, условно говоря, один и тот же предмет, он может быть сакральным, либо не может быть сакральным. Например, обычный кирпич, который валяется у дороги, да, то есть никакой сакральности. Ну вот если у меня дома лежит кирпич с фундамента дома моего прадеда, который сгорел в сорок первом году и в котором, в принципе, Жили, наверное, многие поколения моих предков, вот эта половина этого кирпича у меня лежит, э, отрытая там, где раньше стоял дом. Да, эта половина кирпича для меня сакральная, хотя, по сути, это тот же кирпич. И вы знаете, люди, которые тоже приезжают в такие места, есть даже особый Иерусалимский синдром, это когда в присутствии огромного количества религиозно значимых объектов для человека, у него тоже передозировка трепетом случается, и он испытывает такую психотическую историю с обсессивными идеями и так далее, когда слишком много находится в месте, где много святынь религии этого человека. Трепет это всегда, да, трепет это положительная эмоция, был вопрос. Когда вы катаетесь в лунопарке, это не трепет, потому что ничего такого величественного, я думаю, там нету, это из вопросов в ленте. Uh, следующий момент, как, как испытать трепет, это когда мы видим коллективные усилия людей, направленных на совместную цель. Это тоже нас впечатляет и зачастую наблюдать за таким опытом uh, классно. Это может быть, конечно, собрание людей uh, на площади, на митинге, которые вместе объединены к целью. Это всегда производит особо глубокое ощущение с мурашками и даже слезами, которые и необычное состояние потока это вызывает измененное это когда разные мы смотрим на э, как вот например у детей можно это ощущение трепета вызвать в том числе когда есть такой замечательный сериал по моему лет 12 идет как сделаны вещи на Discovery на канале и там просто берут какую-то обычную вещь и рассказывают огромное количество людей которые например делают усилия чтобы сделать обычную ручку вот и кто-то добывает, где-то здесь в Аргентине, либо в Португалии, в шахтах добывают серебро, потом его переплавляют, потом дизайнеры делают какую-то другую историю, потом все это является, и вот эта ручка, совместные усилия, как в компании, да, как делают машину, огромное количество людей, каждый со своей целью, но все вместе они приходят к единой здесь точке. Это может быть, например, как в образовании, когда учитель вовлекает, когда каждый из учеников участвует, и они все вместе командой добиваются поставленной общей цели. Это вызывает, конечно, тоже ощущение трепета вот такие вот коллективные усилия либо действия, либо танец одновременно большого количества танцоров это тоже всегда выглядит для нас необычно. Следующее это потребность в понимании: когда трепет вызывает у нас необычное такое вот изменение концепции когда мы способны посмотреть на какие-то вещи необычно с другой стороны. Например, гуляя с детьми, а, ну вот у нас здесь много ракушечника, на котором скалы, как Кипр поднялся. Вот, Кипр же вообще как поднялся, африканский, вразийская плита сталкиваются и поднимается, и вот у нас появляется наш Кипр. Ракушечник. И просто поднять глаз, посмотреть вниз, по себе под ноги, увидеть ракушки, и действительно же... Миллионы лет назад это было дно океана, вот каждая ракушка, их поколение за поколениями, они сменяли друг друга и образовали вот эти вот камни, которые мы делаем. Представляешь, это способно даже масштаб наш поменять. Мы ходим по берегу океана и живем в домах, которые построены из этих же ракушек. Либо, например, необычно понять, как использование разных слов, например, вот здесь у нас, по сути, есть тоже на Кипре три слова для апельсина. Есть апельсин, есть английское orange, есть портоколо, греческое слово для обозначения апельсина. И откуда они все произошли? Оказывается, что все дело в том, кто возил. Оранж – это видоизмененное английское слово от наранга санскритское, когда с Индии попадали эти фрукты. Потом их стали возить, в другие страны их возили португальцы, в том числе тоже. И от, и от тех, кто португальские торговцы, назвали португал, Портуколо, Вот, греческое слово, обозначающее апельсин. И слово апельсин в других вот языках, апельсин, apple из Китая, китайское яблоко. Когда оно пришло уже к нам, например, приходят эти фрукты из Китая. И да, вот, оказывается, как пришли эти истории, как здорово. И мы ощущаем небольшой трепет, потому что понимаем, что слова, которые мы используем, почему в разных языках разные, они, оказываются имеют глубинную историю, и за ними открывается такая целая огромная история, связанная с усилиями тысяч людей. Следующее – это моральная красота, тоже поступка, как эстетика. Именно поэтому очень важно всегда и нас мотивируют и вдохновляют истории других людей. И я считаю, что это прекрасно, чем, чем смотреть какие-то непонятные рассуждения разных экспертов, да-да, может не быть. Понимаете, мы копируем во многом то, что смотрим, то, что нас вовлекает. Если вы посмотрите классного человека, который реально действия которого, реальные действия повседневные, они резонируют с вашими целями, это пойдет вам намного на пользу, чем какие-то рассуждения, что нужно делать, чтобы это достичь и так далее, потому что мы склонны к копированию, мы склонны к подражанию, вот, это так работает таким вот образом. Так, вот вопрос, трепет, это ощущение соприкосновения с большой энергией, с чем-то большим, в том числе и с большой энергией, да. Таким образом, краткое кратко резюме, трепет это эмоция, которую мы зачастую забываем, как ее испытывать. Все такое банальное, все казалось скучно, все предсказуемое, туда-сюда кажется, что трепет это что-то для маленьких деток, которые не понимают, как в реальности устроен мир, взрослому человеку все понятно и от того ему очень скучно. Вот. Он не способен испытывать это чувство, это вот так вот для верующих и для деток когда они говорят вау, но на самом деле способность испытывать вот этот настоящий восторг, который связан одновременно с пониманием, как огромен и сложен мир, восторгаясь и удивляясь им, мы возвращаем к себе способность, во-первых, принимать и меняться. Это очень полезно для нашего физического и психического здоровья. Кроме этого, это увеличивает наши когнитивные способности. Испытывая вот этот трепет и восторг перед чем-то, мы открыты. Это увеличивает нашу открытость новому опыту. И мы готовы перешагнуть какие-то свои костные убеждения. То есть, понимаете же, очень часто проблема людей, что мы не учимся на опыте. Такие какие-то, какой-то мусор, какие-то ригидные эти конструкции, ментальные эти схемы, шаблоны. Вот это все, что накапливается ржавое, бесхозное в нашем мозге, оно просто становится такими шорами, не мешает нам адаптироваться. А трепиджи ⁇ это эмоция, когда нечто большое, оно просто смывает себя. Вот все твои ожидания, все твои установки, ты говоришь, просто говоришь, вау, как это нечто просто прекрасное. И ты открыт новому опыту, ты учишься новому опыту. Вот, с интересом и с любопытством. Вот именно поэтому не хочется, чтобы... Больше людей вокруг вас испытывало трепет, учите их этому, учите этому своих детей. И это ощущение, навсегда всегда а, критерий нашей психологической молодости. Потому что вы молоды, пока вы любопытны, пока вам интересно, пока вы можете восторгаться в том числе. И трепет а, в разных ситуациях, его здесь можно испытывать. Да, чем старше ты становишься, тем сложнее его найти, а, я согласен, но он вокруг нас. Эти вещи. Просто нужно его искать и всегда делать. По сути, это для нас может быть очень хорошо. Если вы бы даже добавили бы себе сколько? Вот 2-3 таких эмоций. Просто сделайте хотя бы 4-5 моментов трепета, которые вы можете испытать в неделю. И целиком его проживите и запишите его где-то. Я думаю, это уже будет для вас трансформирующий опыт. Трансформирующий опыт. Вот, что я хотел вам рассказать, как такая наша базовая тема. Давайте тогда сейчас с удовольствием отвечу на, на ваши вопросы. Трепет от положительных эмоций. Всег... Трепет как эмоция положительно, но зачастую он связан со страхом и угрозой. Мурашки пробегают, текут слезы, пробегают мурашки, холодок появляется, да. Закат солнца, классная история, вот тоже... Буквально сегодня, как у нас здесь на запад, открыто море, поэтому это всегда можно этим любоваться. Время растворяется и сознание максимально кристально. Очень верное замечание. Вы знаете, что наше субъективное время, оно отличается от объективного. Кстати, можно это сделать отдельным эфиром. И вот это ощущение, что ты задыхаешься, времени не хватает, оно очень часто связано просто с дефицитом дофамина. Это и есть наше внутреннее субъективное время И по сути, просто даже изменив свою нейробиологию Либо делая определенные упражнения Мы можем вернуть ощущение, когда времени у вас много Времени у вас много Просто с возрастом дофамин падает Нам кажется, что времени всегда не хватает У детей дофамина, любопытства, открытости всему к жизни У них очень много Поэтому для них время медленное и когда вы немножко возвращаете вот эту детскую особенность удивления, восторга миром, вы в этот момент восторга, вы буквально способны ощутить, как время замедляется. Вот. Это, кстати, наш любимый дофамин. Кстати, вы можете легко проверить тест, оценить свое субъективное время. Засекаете секундомер, переворачиваете телефон и отсчитываете 3 минуты. Ваших внутренних 3 минуты. И потом смотрите, сравнивайте ваши внутренние 3 минуты, когда вы говорите «стоп», и смотрите время на телефоне. И вы поймете, ваше внутреннее время, оно быстрее, либо медленнее реального времени. Вот такой простой тест. Так. Негативные последствия о себе, как перестраиваться на позитивные. Не совсем понимаю. Негативные представления. А, здесь, как да, негативные представления о себе, как перестроить на позитивные. Ответ здесь довольно простой. Все то, что называют в когнитивно-поведенческой психотерапии, поведенческий эксперимент. Но мы называем по-простому действия. Посмотрите, ваш мозг обычно составляет какие-то представления о том, как он делает в реальной жизни. Какие-то здесь вещи. Вот. Поэтому просто сфокусировавшись на том, что вы делаете, и добиваясь успеха в этом, предпринимая конкретные действия, вы можете изменить эти представления здесь о себе. И иногда бывает достаточно а, какой-то мелочи, чтобы это представление поменялось, либо укрепилось. Я, например... А, Помню прекрасно, когда я еще школьником писал стихи, и тоже как бы так стеснялся, не уверен а от какой-то девочки, какой-то комплимент одному моему стихотворению так, помню, меня взбодрил, что помог мне даже изменить в этом в определенном смысле представление о своих способностях. Этого было вполне достаточно. И иногда, вот как мне тоже я пример привожу психотерапевта, где художник говорил, что он не способен, он говорит, ну так нарисуйте прямую линию. Художник идеальную фигуру такую рисует прямой линией. Ну вот, вы же способны? Реальный факт. Человек кажется себе, например, не любит свое тело. Что здесь хорошо здесь работает? Фотосессия? Конечно. Найдите классного фотографа, который из пары сотен ракурсов выберет то, что вам понравится. И вам достаточно бывает одной фотографии, чтобы снова в себя влюбиться, даже если это ощущение потеряно. То есть, вот эти последствия себе, найдите сильную какую-то сторону, ту ситуацию, то действие, делая у которого, которое вернет это ощущение. Просто нужно стараться для того, чтобы его искать, чтобы себе понравиться, и тогда это изменение может быть как рубильник. Чпок, переключено по мановению пальцев. Так, время, захватывает дух, захватывает дух, это немножко другое, трепет от страха, это что-то не то, не бывает трепета от страха, страх это одно и фобия это другая история, фобия это не трепет. Еще вопросы? Нет, трепет, если вы дрожите, это дрожь называется. Дрожь бывает при фобиях, это не вещь, связанная с трепетом. Фобия – это отдельная история, которая, с которыми, кстати, нужно работать, поэтому, если у вас есть фобии, то с ними нужно работать. Наличие фобии само по себе укорачивает продолжительность жизни. Так что бояться оно реально вредно для здоровья. Тем более сейчас есть классные истории. Наверное, дофамин от влюбленности зашкаливает, время тянется ужасно в ожидании. Как ускорить время? Очень хороший комментарий, вот про то, что я сказал. Только не ужасно, а время кажется внутренне долгим и интересным. Давайте так, повышенный дофамин, он субъективно растягивает наше время. Займите его чем-то полезным, у вас же есть куча времени. Экспозиционная терапия во всех его видах – это прекрасный способ работы с фобиями. Там есть и десенситизация, и флудинг, разные техники, они все очень хороши. Любопытно, в свое время техники экспозиционной терапии, они были разработаны молодыми аспирантами, до этого, знаете, была такая психотерапия допотопная, примитивная, вроде как фрейдовской, что чтобы перестаться бояться пауков, тебе нужно 5 лет психотерапии, наверняка тебя кто-то насиловал в детстве. И другой такой бред. Они сказали, ребята, просто экспозиция. Подходишь к банке с пауками каждый день на один шаг ближе. И стоишь и трясешься, принимая себя таким, какой ты есть. Все, работает. Неделя, две, Пфф, любые фобии легко ходят. Так, увидит а, трепет близкого человека, может ли вызвать? Да, безусловно, мы, мы можем разделять эмоции близких людей, они а, могут нам передаваться. А, если есть возможность, напишите, пожалуйста, про влияние пропаганды на психику. Крайне разрушительная здесь история. А, пропаганда чем еще опасна? Она как радиация. вот. И по сути же, как и с радиацией, людей губит самоуверенность. Им кажется, что... На меня ничего не повоздействует. Я человек критический. Как с радиацией. Ну что здесь, ребята, опасного? Ну лежит какой-то блок здесь к казнаком Я не вижу этой радиации. На меня, наверное, не поработает. А через сутки человек уже, условно говоря, его тошнит своими внутренностями. Вот такая вот история. Поэтому это всегда важно помнить и всегда осознавать свою уязвимость. И самая же простейшая история – это просто отдавать себе момент. Если, если ты живешь в фашистском государстве, ты не можешь быть свободным от фашизма. Это важнейший момент. То Но ну, это по определению невозможно. То есть ты уже 100% инфицирован. Вопрос только лишь пропагандой. Вопрос только лишь какая доля твоя. И стремишься ли ты это заметить и избавиться. Потому что если ты, потому что люди целиком поражены пропагандой, они не этого не замечают. Не замечают. Вот. То есть им кажется, что у них все окей, вот, тем не менее как бы окружающим это заметно. Так что первый вопрос, который касается, это свой личный же вопрос, понимание вот этого. Вот. Более того, важно понимать, что вот эти поколения, которые выросли в условиях тотального угнетения и унижения людей, попрания основных человеческое там, свобода на передвижение, свобода на частной собственности, свобода чего угодно. Вряд ли вообще что-то позитивное может родиться в плане здесь творчества и культуры. Поэтому какие-то многие культурные вещи, они тоже будут этим духом пропитаны. Собственно говоря, есть такой радикальный подход, что один там автор говорит, какие книги вы читаете? Он, в общем-то, говорит, я книги не читаю, если они младше 100 лет. Там у него было 200, но хотя бы 100 лет. Ну, то есть, какие-то вещи испытаны временем и не, не, не несущие вот этих болезненных каких-то мемов, императивов и так далее. Так, мало ходьбы на свежем воздухе может влиять на ферритин. Маловероятно. Каким образом фобии уменьшают продолжительность жизни? Наверняка вы боитесь, это тревога, а это уже тревожное расстройство влияет на множество показателей здоровья, начиная от того, какие решения вы принимаете, от чего вы отказываетесь, и так далее. То есть там страх белого халата. Все, вы не ходите к врачу, пропускаете обследование, и возникает такая ситуация. Вот. Трепет связан не столько с гормонами, скорее с тонусом вагуса. Именно поэтому, например, блуждающего нерва. Обратите внимание, например, что тоже блуждающий нерв, многие йоговские упражнения и пранаямы, и дыхательные техники, это все направлено на блуждающий нерв, на вагус Сейчас есть даже специальные приборы по, по кожные электростимуляции вагуса Используются как для лечения аллергических и ау, в большей степени аутоиммунных воспалений, так и для преодоления а, фармакорезистентных депрессий Бородавки нужно разбираться, смотреть вот. Так. Так, еще парочка вопросов. У нас еще на сегодня осталось время. Скажите, пожалуйста, про речь, насколько важно не употреблять мат, либо это пережиток прошлого. Это не пережиток прошлого, это в первую очередь вопрос в большей степени культуры. Ну и он, конечно, он зависит и от ситуации. А у меня есть отдельный пост про нецензурные, ругательные слова. Можете почитать. Они вообще на самом деле даже обрабатываются другим отделом мозга по с другими словами. Ну и последний, наверное, вопрос. Так. Врач назначит оральные контрацептивы для коррекции цикла, когда анализы гормоны в норме. Я думаю, потому что это ахинея. Это, это не показание для назначения. Стоит ли верить составу этикетки продуктов? Нет. Там большие ошибки могут быть до 20% достигаться. Вот, так что да. Какие условия? Ой. Говорят, что мат не дает агрессии расконсервироваться в теле. Это полная ерунда. Более того, раз вопрос вы сказали, еще раз я отмечу. Существует огромный миф про какие-то запертые эмоции, про какую-то запертую агрессию. Ребята, это полная неправда. Исследования показали, что чем больше вы проявляете агрессии, тем агрессивнее становитесь. Смысл заключается, условно говоря, в том, чтобы поймать эту агрессию на уровне мысли, пока эта агрессия не выплеснулась у вас в виде выброса кортизола, адреналина из надпочечников, а потом уже видеть действий. То есть, чем раньше вы останавливаете в себе агрессию, тем больше вы человек, тем выше у вас самоконтроль, тем полезнее для вашего тела. Вот эти мифы, что «Возьми воображаемого босса подушку, побей его», либо словесно «Вырази свою энергию, не запирая свои эмоции». Нет, нет. То есть, то, что вы учитесь сдерживаться эмоций, вы развиваете сдержанность, дисциплину. Это тренирует вашу... Мышцы вашего префронтального самоконтроля. То есть, вы молодец, вы сдержали, вы погасили эмоцию, вы погасили агрессию на ранней степени. Вы, это круто, это навык, который тренируется. А, а, такой способ, типа, нужно агрессию выражать, это, по сути, оправдание псевдонаучной для своей распущенности. Для своей распущенности. С такими же подходом можно повести, что вредно сдерживать дефикацию нужно гадить сразу же, когда захотел, а то перерастянешь себе прямую кишку. Нет? Нет, никто же так не говорит, потому что это полная чушь. Вот с агрессией точно такая же история. Вот. Это же связано с остальными такими же моментами. По сути, как в Воруме сказали, свобода воли, вся наша человечность, она заключена в паузе между стимулом и реакцией. Вот он, где мы, вот где человек, наша личность находится. Стимул и реакция. Если вы просто банально реагируете на то, что на вас эмоции и просто воспроизводите свою реакцию без осознания, то вы по сути, ну мы ничем не отличаемся от приматов. Палка тыкнули мы, э, банан дали мы, э. вот, то есть где тут свобода воли? Нет, это просто механические реакции. А Штука в том заключается, что мы способны как раз таки и сдерживать. Про детей то же самое, учить их сдерживать, трансформировать, мы силу, которая, например, которая эмоции вызывает, мы можем трансформировать в позитивные для себя вещи, но никак не здесь какие-то вещи, связанные с агрессией, тем более с ее несдержанностью. Это такой же пример. Если вы хотите понять статус человека, статус человека в любой группе людей, кто тот, кто бегает, голосит, суетится, угрожает, громким голосом кричит, это не высокий ранг. Так себя ведут в любой какой-то группе только низкоранговые ос особи. Вот. Так что показатель сдержанности это как раз таки, когда вы способны сдерживать свои эмоции самоконтроль. Это показатель статуса. А невоздержанность, распущенность это просто показатель как бы очень низкого эмоционального интеллекта. Вот. Так что тренируйте в эмоциональный интеллект, который заключается в том, что вы управляете эмоциями, а не эмоции управляют вами. а Вы их трансформируете, жонглируете и используете себе во благо. Спасибо за сегодняшний эфир. Ваше задание – каждый день на следующую неделю испытать благоговение и трепет и записать об этом в своем дневнике и насладиться этим. Понять, что мир большой, вы маленький. И вы готовы этому миру прийти и научить вас тому, как он в реальности устроен. Счастливо. Хорошей недели.